Это наш дне пор Хочу вам показать. Тех, которые не боятся ничего. Или в народе их еще называют тихо помешанные. Везде вода, непр. Рядом такие трещины. А он себе спокойно ловит рыбу. Но no у Что это значит зимняя рыбалка? Дороже за все, дороже за жизнь. Дай порыбачить. Главное ⁇ это рыбка. Ну как, плюет? Да? Ну хорошо, плюет.